Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный творожный десерт. Делается он за считанные минуты. Ничего варить и печь не нужно. Десерт получается нежным и воздушным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищаем бананы от кожуры. Удаляем темные пятна, если такие имеются. Нарезаем небольшими кружочками. И складываем в миску. Добавляем туда творог, сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем погружным блендером когда масса станет однородной начинаем порциями подливать молоко до получения нужной нам консистенции Затем выкладываем в десерт в подходящую посуду. Сверху украшаем любыми ягодами или фруктами. Также можно посыпать тёртым шоколадом. Вот и все. Быстрый и вкусный творожный десерт готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк